Мариуполе озаботились безопасности города и его близостью к зоне соприкосновения с ополчением ЛДНР. Для защиты планируется закупить израильскую систему «железный купол», в целом неплохо показавшую себя при охране воздушного пространства еврейского государства. Международный аэропорт Мариуполь, расположенный в пяти километрах от города, был закрыт в июне 2014 года из-за эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Заместитель мэра Мариуполя Сергей Захаров полагает, что для его открытия нужно предпринять все необходимые меры безопасности. Поскольку работа аэропорта возможна только если он находится не менее чем в 160 километрах от фронтовой полосы, реально же линия противоборства удалена лишь приблизительно на 40 километров для безопасных полетов воздушных судов международных авиакомпаний. По мнению мэрии города, нужно закупить израильскую противовоздушную систему. Для безопасности израильтяне используют тактическую защитную систему «Железный купол». Такую практику можем перенять и мы, полагает Захаров. По словам Замера, стоимость системы составляет 50 миллионов долларов, такова цена одной батареи «Железного купола», способной прикрыть от вражеских ракет 150 квадратных километров территории. По разным оценкам экспертов, эффективность применения Израилем этой тактической системы составляет от 70 до 90% и выше.